А Боба, новая, как бы обкуренная жабка. Назовем его так. Здравствуйте, еще там есть наш журнал да. У меня там черт, а ты с ним просто так напрыгал. Каждый день такой вижу. Если Тема не видит твоскин, это не значит, что Сент тоже не обкуренный. Ладно. Любовь На чем тогда с первого вопроса? А как ты вообще появился на Дерьме? Давай, рассказывай нам очень интересную историю. Э, ну пускай Афи первый расскажет, Ну да? давай. даю такую честь. Сейчас, подождите. Ну ладно, тогда я расскажу. Короче, значит, мне было скучно, и я в поисках интересного контента на Ютубе захожу в стримы по Майнкрафту, Захожу, смотрю, там мало лет, тогда. Ну, типа, захожу к ним на сервер, там что-то делаю, мне становится скучно лива. И здесь я вижу в рекомендациях интересного. Ну, у них тогда был стр... э, суд тогда был. Uh -huh. И получается, я тогда попал на самый первый суд э, на этом проекте. Uh -huh. Вот. И тогда же, получается, сервер был, он на, на лесуха был тогда. Uh -huh. вот. uh -huh. Да, да, да. Вот. Ну все. И после этого я начал играть, и вот, как видишь, я до сих пор живой. То есть э, плавно ты играешь где-то уже 10 месяцев, да, будем так. Ну да, где-то угу. так. А нет, я тебе так скажу, ты примерно... Да даже не 10 месяцев, почему 10 месяцев, ты сказал. Ты уже почти год играешь. Ты где-то, я, как помню, 29 Такой числа хуй. зашел. Давай дальше. Давай дальше, ладно. А, а следующий вопрос. Что тебе нравится на сервере? А, Афию ждем. Афию, ты хотел Да. Кого? Я... Про какой? Как ты появился на сервере? А я не помню. У него, короче, траблы с башкой, у него там... Ну да, немножко... Я, ну там, То ли я на ютубе что-то заметил, то ли мне друг какой-то сказал... Чебокса. вроде здесь через мой канал заметил, блядь, тебя. А... Что-то зашел перепутал. Дрим и Дирм вот так вот ходит. Потому что так вот Окей. Окей, окей, да. Тогда следующий вам двоим вопросик, как бы что вам нравится на сервере? Кикай, пловди, пловзи, А, замуть его просто, да. А, все, все. Давай еще раз. Что тебе нравится на сервере? Что вам нравится на сервере, Дирм? Но мне нравится, типа, дружелюбность и то, что есть такие люди, которые делают контент на сервере. Тоже прикольно. А мне... А нравится, мне нравится снимать на ютуб видеосики и быть журналистом, в общем-то. Ну, как бы, рпшить. Хотя еще ни разу не рпшал. Ну, нормально, чисто. Так, э -э, следующий вам вопрос. Надеюсь, Ангрос, ну это больше к тебе даже идет. Я не знаю, ну я, например, а. представляю, что ты скажешь насчет этого. А если бы тебе предложили грифону сервер, согласились бы ты или вы даже, да? Конечно, да. А, а да? Не надо так. Да, да ты, ладно, что. Just... <laughs> да, конечно, шутка. Конечно uh -huh. бы я не согласился, боже. Uh -huh. У него просто была ситуация, когда его забанили. А -а -а. Прикольно. Я слышал. Один такой чувачок. не там джаз со мной был тогда. Никитка был. Кстати, Потом я. Интересный, замечательный был. У нас был. в дискорде есть э, такой человек. Крутой. Ну, в, сказать, да, крутой, кстати, крутой. Да, у, это, у нас это Гакилл в Дискорде да. О, я, я его замучился и нашел по его снимал. Если бы мне предложили загрифить за двадцать тысяч евро, я бы согласился. А, ну согласен, я бы тоже за, за любые деньги я согласен. За большие очень, да. Все, ну, можете... Да, да чувак. Да. Он меня кикнул, блин. Ладно. Следующий вопрос. Как вы реагируете на новичков неадекватов? Как бы... Ээ, Ангрос, сядь, пожалуйста, там же это будет сниматься, я же не буду двигать ее. я же одним планом снимаю Так я знаю, я знаю, это просто... Ну, в принципе, новички, типа, бывают нормальные новички, которые, наоборот, типа, может быть, помогают там нормально выживать. А я еще не встречал. А есть новички, которые там шизанутые на голову, которые воруют там вещи, ломаются, он у нас уже... Случай был, да, вот этот, Зейзо, э или как его? А, Короче, понял. я не шарю, вот этот, он вроде... Elliott, тоже там. трозер, и... Bene, да, вот а. этот, вот, вещи у нас воровал, как раз мы под стрим готовили. А, Вот, кстати, когда стрим? Стрим завтра, да, как бы там уже завтра суд. А, ну круто, кстати. Да. Ну круто, кстати, ну да. Окей. Следующий вопрос. Мой самый любимый вопрос, честно скажу, очень когда я его составлял, люблю, когда задаю его. Самые самые или самые тупые люди на сервере, которые тебе попадались. Я бы сказал, но. Говори, ни, никого никто не обижает, как бы. я не хочу. Ты видишь от этого человека? А. А. А. А. у меня. Вот именно вот из-за этого я не хочу говорить. <связать> э, ну самый тупой человек э, э, это Тройзер, Тродхер. А, вот, да, да ну, Тродзер. Ну, ну я не считаю фантика этого Айра тупым, но он как бы извинялся, он просто он защищал этого <связать> Он Просто попал мне в плохую компанию. Всё. Ладно, как бы следующий вопрос. Что бы вы хотели видеть в дальнейшем на сервере? <связать> <связать> <связать> Но это надо подумать. Думаю. Я бы хотел видеть TF получше и чтобы, знаешь, типа, чтобы TF не просто построили и так, чтобы ним пользовались там редко, а чтобы построили и ним прям, типа, это прям, ну, пользовались, пользовались, чтобы типа покупали вот это все. Uh -huh, uh -huh. А то получается, вот это построили, получается там не все покупают вещи. То есть он построил, но не все знают о нем. Uh -huh. Вот, да. Mm -hmm. А, ну, mm -hmm. э хочу я видеть какую-то сплоченность именно, что вот с нового сезона, mm -hmm. то есть не разбегаться. Да, типа вот, так, да. как у нас э, очень мало человек, ну, как сказать, на сервере, то есть прям много городов смысла, смысла делать нету, mm -hmm. потому что 2-3 человека, ну это ну, нет. Поэтому Закипал, да. ТФ сделать побольше, чтобы там прям. Нет, даже наверное по я... я сейчас перебью, Афи, да. я бы еще хотел бы на сервере видеть, чтобы спаун был нормальный, потому согласен, что это спаун, спаун который я уберу начал... это, это вы согласен сам, надо его будет берем. никогда такого больше не построить, не дай бог. И продолжайте. А, ну, что, вроде... Ну все, хорошо, хорошо. Мы все учтем, да. Я это записываю из-за того, что реально можно же потом учить все это и потом разобраться, что, где, когда, во сколько можно добавить и так далее. Ага. Так. Следующий вопрос. Какие города вообще, которые существуют на сервере, вам вообще нравятся? Фармсити. сити Ну это такой, из тех городов, в которых я был. Мне больше всего Фарм-сити понравился. Ну, типа там уютно просто. Uh -huh. Вот из-за этого все. Uh -huh. Фарм в Сити. И, наверное, лук постаун, потому что там живет такой крутой челик, как цех. Ой, цен. Uh -huh. И. Э, э, э, ну, там просто вот э, прикольно сделан вход, и там уже начали нормально строить, э, строиться. Все нормально. Я сейчас просто рассказываю. Что же это второе, второе место. Ага. Же... А, а, Андрюх, ты же ему рассказывал, что это та территория твоя раньше была? А <с> я знаю, не рассказывал. Знает а. Ему. Я, и я ему рассказываю, ему другие рассказывают. А, вроде. все понял. Ага. А, ага так, следующий тогда вопрос. Что бы вам хотелось, сейчас. Что бы вам хотелось бы сделать масштабного на сервере? сейчас можно, пожалуйста, мы отойдем от тебя. Ну, мы в другой приват, сейчас обговорим. Да, конечно, это. конечно, да. Нифига вы, красиво, да. вошли. По... реально. Угу. Мы, мы бы хот... хотели. Ну, мы, мы бы хотели построить, типа. Ну ладно, говорю. Мы хотим построить арты. То есть. Хм. Ээ... Например, типа на твою веб. HD качестве. Да. Ну, Который да. мы никогда не видим. Да. Uh, да. да, да не, да. ну я видел, я а. Ну, uh. нормально. А так строить пикселярды разные. Вот, например, uh. то, что сейчас сделал а Адсурбит. Да, вот это вот, красиво это, было. Это нет, прям вот вообще спасибо огромное. Жалко, что меня нету. Но я бы это даже за пикселярды. Да. Чебакса. Mm. Да. Да. Давай следующий вопрос. <смех> Смотри. Слушай. А, под, по вашему мнению, что бы изменилось, если бы на Дир можно было бы еще как-нибудь попадать платно? Просто mm, по крайней мере, адекватные бы игроки были бы. Потому что они бы знали, что гриферить не стоит, потому что ты просто тогда деньги простричь. Mm, ну да. Uh -huh. Ну, наверное, если бы было платно... Тогда бы хост был бы был получше, и тогда бы активность немножко, ну, типа, можно было припевать. Окей. Uh -huh. uh -huh. okay. mm -hmm. Что здесь что-то можно сказать вам? Получай, подойдем. <batteries> okay. ну, ну как бы я могу, если хотите, закончить, потому что у меня здесь просто нет очень нормальных. Все, закончим. Еще вопрос, давай. Какой вопрос? пустой. И... Так, значит, да, давайте, думай, да, я сейчас просто. я. Я тогда э, рекламу, можно мне сделать? Давай. А, ты сходил короче... конкурс скинов. Что? Конкурс скинов выходил. А, короче, да, в воскресенье, возможно, будет конкурс скинов в 18.00 по МСК. Ха. Вот. Но, скорее всего, я не уверен. А еще хочу сказать, что подписывайтесь на канал Новости Дима Там очень полезная информация, а еще можете прождаться. Еще раз у меня всяких давай, еще раз. Давай, за Короче, подписывайтесь. завались. Так. Короче, подписывайтесь на канал. Короче. Только попробуй меня кикнуть Короче. Подписывайтесь на канал новости. Ну короче, мы поняли. Подписаться надо на канал новости Дирм, а сейчас ссылочка, да, как бы в описании будет. Ну и, да, и ладно. А, был, вышел. а как он вышел? Не знаю, я меня кирпич. А, короче. Да ты, короче, вот это вырежешься нахуй. Ну можешь там смешные моменты вставить, ладно. Короче, подписывайтесь на канал Новоси Дима, там очень полезная и очень смешная информация, а то вы выходите с грустным ебалом, вот, хотя бы посмеетесь. А еще подписывайтесь на канал Ангурос, там тоже иногда выходят нарезки, короче, там тоже выходит, наверное, очень полезная информация, а точнее нарезки иногда выходят, но это... Не суть важно, вот. А еще хочу передать привет своей маме, папе, бабушке, дедушке, там, с тем родным. Брату Ацербиту, а, Зузи, а, Ярик, нет, Афи, Ангуру, а, это я. Цену, гей, гель... <с�? с�>? призраку, люксу, Эми Стас какой-то, не знаю, Набиксу, Раб... Ац... пока. Ну, мы поняли. Афи, ты хочешь что-то сказать тоже? А, ну, я... Ну, привет, Сенгловский. ну и всем... пока. Как а с... нет. Привет. А, передаю привет. А, а, как его, блин, сейчас посмотрю его. Ну, дальше всем Богу. Да, давай, заканчивай уже. У меня в Украине живу, блин. А? Я... Передаю... Блин. Да иди нафиг. <свят> так, как его зовут? <свят> а -а -а. Ну... Артем Гудилов вроде так. Наверное. Ну все, короче. Ага. Ну все, короче, да. А, ну, короче, это было интервью с Ангросом и Афи. Как бы, да. Новый интервью будет, надеюсь, в течение еще следующей, может быть, недели. Как бы, да. Uh, как бы да, спасибо всем Реально, подпишитесь на канал, если кто хочет Новости, идем, там как бы внизу будет уже Красиво, это есть, да Ладно, всем удачи mm -hmm. и всем как бы пока